Ребята, всем привет! В этом видеоролике я хочу вам рассказать про программу для скриншотов, которая называется LightShot. LightShot – это инструмент, разрешающий захватывать изображение с экранов компьютера. Каждый пользователь нуждается в подобном софте для моментального создания и редактирования скриншотов. Давайте с вами скачаем эту программу, открываем браузер, в браузерной строке прописываем скриншотер. LightShot, программа для скриншотов. Нажимаем. Нам предлагается скачать для Windows и для Mac. Мы скачиваем для Windows. Вот у нас программа скачалась. Давайте ее установим. Нажимаем ОК. Принимаем условия соглашения. Нас перебрасывает на страницу этого сайта, закрываем. Здесь не забудьте снять галочки, иначе дополнительный софт у вас установится, поэтому снимаем и нажимаем «Готово». Программа установилась, и мы сразу же можем с ней работать. Найти мы ее можем в правом нижнем углу. После установки программа по умолчанию находится сразу в разделе «Автозагрузки». Также ее можно найти в меню «Пуск». Рассмотрим с вами как сделать скриншот. Кликаем левой кнопкой по перу в правом нижнем углу. В этот момент весь монитор затемняется, это свидетельствует о том, что необходимо выбрать желаемую область для скриншота. Выделяем. В левом верхнем углу нам представлен размер нашего скриншота. В правом нижнем углу инструменты для работы со скриншотом. Давайте рассмотрим карандаш, линия. Стрелка, прямоугольник, маркер, написание текста, выбор цвета, отменить, закрыть, сохранить, копировать, печать, искать похожее изображение в Google, поделиться в соцсетях и загрузка скриншота в облако. Давайте я продемонстрирую. Толщину можно регулировать путем прокрутки ролика на мышке. Почему я выбрал лайтшот из многих других скриншотеров? Потому что в нем можно сделать ссылку на скриншот. Нажимаем загрузить. Наш скриншот загрузился на сервер. И вот ссылка на него. Мы копируем. Вставляем в браузер. И вот наш скриншот. Это очень необходимо, когда например я делаю задание на буксах, заказчик просит предъявить доказательства выполнения моих работ. Но в этом сайте. Нет для отчета выполнения задания режима загрузки изображения. Lightshot в этом мне очень помогает, так как можно сделать ссылку на скриншот. Я беру ссылку и просто ее отправляю заказчику. Заказчик, проходя по ссылке, смотрит мой скриншот. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вам понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Берегите себя и своих близких. Всем пока.